Вот так выглядит смотровая площадка к реке Хопер в городе Новохоперске. Видим, какая красота. Нам предстоит это весной все наглядно увидеть и ближе. К Бергу сейчас подойдем, посмотрим, как оно все там выглядит. Итак, идем вперед. Сейчас белоснежный снег, покрываем все это. А весной все будет и летом. Все это будет зеленый в красоте. И вот пришли мы на самую основную площадку. Берег видно крайно и река внизу расположена. Эта река называется Хапер. Видим, какая красота. По той стороне Хапра заповедная зона. Зима, все красиво, конечно. Вот и спящие деревья, все белое, тоже своя красота тут есть. С этого места, как мы наблюдаем, все красиво, обзорно видно. Не зря же здесь устроили площадку для приезжих, для местных жителей. Одним словом, красота.